Шел покидает российский рынок. День рождения Института дизайна и пространственных искусств. 28 мая нам будет год. И мы решили не просто отметить одним днем наш праздник, а сделать такую череду мероприятий. Всем привет! В эфире «Универньюз» в студии Екатерина Губенко научной библиотеке имени Николая Лобачевского-Казанского федерального университета открылась выставка «Память великого подвига». На плакатах изображены военные события, воодушевляющие примеры героизма советских солдат на фронтах и свидетельство преступлений гитлеровского режима на оккупированных территориях. Выставка плакатов в читательском зале будет работать до 1 сентября. Великая Отечественная война – одно из самых трагических и тяжелейших испытаний в мировой истории. Казанский федеральный университет не понаслышке знает о непростом времени тех лет и поддержал международную акцию памяти погибшим «Сад памяти».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 На российской экономике продажи АЗС никак не скажется. Однако при этом высока вероятность возникновения серьезных проблем с качеством продукции. Ход вот такого крупного серьезного производителя а, приведет к, к некоторому снижению конкуренции. Да, это значит, что без конкуренции со стороны э, иностранных производителей э, действительно может возникнуть соблазн э, производить э, похуже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 В годы Великой Отечественной войны в Казанском федеральном университете проводилось много научных исследований и открытий, значимых для победы. Одним из ученых, эвакуированных в Казань в военный период, стал советский физик Григорий Ландсберг. Он руководил разработкой новых методов спектрального анализа и использовал их для контроля качества плавок, легких и цветных сплавов на оборонных заводах. Зимой 1941 года были организованы оптические мастерские и налажено изготовление стелоскопов. Стелоскоп – прибор, предназначенный для быстрого визуального анализа различных сплавов металла. Принцип стелоскопа основан на испарении исследуемого металла в электрическом заряде и визуальном наблюдении спектра свечения паров. Простые и надежные стелоскопы позволяли проводить экспресс-анализы не только в заводских, но и в полевых условиях. Приборы оперативно передавались представителям оборонных заводов и фронтовых ремонтных частей Красной Армии. Всего во время войны до возобновления промышленного производства было изготовлено около 100 приборов. Григорий Ландсберг привнес значимый вклад в науку и был награжден сталинской премией. Ирина Анорина, Универньюз. 9 мая на центральных улицах Казани состоится шествие Бессмертного полка. К традиционной акции, посвященной Дню Победы, присоединится и Казанский федеральный университет. С фотографиями дедушек и бабушек, родственников, преподавателей, студентов Казанского университета, отстоявших независимость Родины, пройдут студенты, сотрудники преподаватели КФУ. Сбор участников акции Казанского федерального университета начнется в 15.00 перед КСК КФУ «Оникс». Колонна университета присоединится к городскому шествию Бессмертного полка в 16.00 на пересечении улиц Кремлевская и Лобачевского.